В хрусталике нет ни сосудов, ни нервов. Он не болит, не воспаляется и растет на протяжении всей жизни человека. Но увеличение хрусталика в размере имеет пределы, заданные самой природой. Максимальное его значение – 10 мм. Достигнув этого предела, хрусталик начинает расти как бы внутрь себя. Новые волокна нашей природной линзы, прорастая под поверхностью капсулы, отодвигают старые слои вглубь. В результате ядро хрусталика делается все более плотным, а сама линза становится похожа на луковицу. Понять, как это происходит, проще всего на примере обыкновенного кокосового ореха. Чем он старше, тем его мякоть плотнее, хотя размер остается неизменным. От эластичности хрусталика напрямую зависит качество зрения вблизи. Ведь когда требуется рассмотреть близко расположенный предмет, мозг дает команду целеарной мышцы сжать хрусталик, чтобы он стал более выпуклым. А как его сожмешь, когда он твердый, как старый орех? Кстати, у собак и кошек хрусталик не сжимается, а сдвигается вперед-назад, как объектив фотокамеры. Именно поэтому нашим домашним питомцам пресбиопия не грозит. У людей же аккомодация, то есть способность глаза фокусироваться на предметах, расположенных на разных расстояниях, достигает своего пика к возрасту 15-20 лет, а затем постепенно сходит на нет. Соответственно, минимальное расстояние, на котором близко расположенные объекты видны ясно и отчетливо, наоборот, растет. Пока оно не станет больше 30 сантиметров, мы ничего не замечаем. Желание отодвинуть книгу подальше от глаз не возникает. Однако запас аккомодации непрерывно уменьшается и в конце концов длины рук начинает не хватать. Поэтому называют этот дефект зрения болезнью коротких рук. Ни книжку не почитаешь, ни пробу на кольце не разглядишь. С возрастом ухудшается световое восприятие, снижается эластичность склеры, наружной оболочки глазного яблока, может повышаться внутриглазное давление. Все эти изменения напрямую не связаны с возрастной дальнозоркостью, но усугубляют ее. Особенно быстро пресбиопия развивается у людей, страдающих атеросклерозом, гипертензией и сахарным диабетом. Вероятно, это связано с нарушением обмена веществ в тканях. Те, у кого метаболических проблем нет, сталкиваются с пресбиопией позже других. Некоторые пациенты и в 50 видят вполне прилично. Но к 60-70 годам возрастная дальнозоркость настигает всех, только уже в сочетании с катарактой. Многие из тех, кто застали зарю эры цифровых технологий, сталкиваясь с проблемой пресбиопии, думают, что испортили себе зрение за компьютером. Те дни и ночи, что проводили у монитора ВВМ. На самом деле это не так. Просто мы стали старше. Впрочем, существуют заболевания, симптомы которого точно такие же, как у ранней пресбиопии. Называется компьютерный зрительный синдром. Термин введен в 1998 году Американской ассоциацией офтальмологов. Компьютерный синдром – это реакция глаз на длительную работу за компьютером. Буквы, цифры и изображения начинают расплываться, контуры ближайших предметов затуманиваются, иногда даже раздваиваются. В отличие от пресбиопии, компьютерный синдром бывает у человека любого возраста. Чтобы его заработать, достаточно проводить за монитором от 2 до 6 часов в день. Под пресбиопией же подразумевают именно возрастное снижение аккомодационных возможностей. Причина пресбиопии биопии не только в том, что хрусталик становится с годами жестче. Также имеет значение возрастная дистрофия целиарной мышцы, чья работа заключается в удержании и изменении кривизны нашей природной линзы. Постепенно новые мышечные волокна просто перестают образовываться, их заменяет соединительная ткань. Как результат, Сократительная способность цилиарной мышцы существенно падает.